Возникало ли когда-нибудь у тебя чувство, будто тебя обманывают? Или чего-то не договаривают? Быть может, ты смотрел такой правдивый источник информации, как телевизор, но в глубине души понимал, что рептилоидов, как и тайного мирового правительства, не существует? Да ты наверняка не свистишь дома только потому, что денег, которых и так нет, не будет. Или же вообще боишься что-либо делать, только потому, что в детстве в твою голову это вбили как нечто плохое. Если ты, дорогой зритель, испытывал хотя бы одно из перечисленных чувств, то я могу сказать, что ты находишься... В ЗОНЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ Всем привет! Или как я обычно приветствуюсь на своем канале Всем Киви, с вами Биви Вот и настал тот день, к которому я шел с детства Я всегда мечтал создать нечто подобное, как этот проект И мне наплевать, что аналоги такому проекту есть, увы Но моя мечта, как и ваша, как и твоя, да-да, именно твоя не должна зависеть от внешних обстоятельств. Твоя мечта зависит только от тебя. Такая минутка мотивации для разогрева. Так в чем суть этой передачи? Тут я буду рассказывать тебе все интересное, раскрывать или хотя бы пытаться раскрывать то, что долгие годы казалось нам правдой или же чем-то необъяснимым. Это проект Зона заблуждения. Стартуем! Сегодня в выпуске ты узнаешь, что такое гул Земли, почему его способен услышать не каждый, и, казалось бы, при чем тут Украина? Усаживайся поудобнее, мы начинаем! Тема сегодняшнего выпуска, как вы поняли, некий гул, или как его еще называют, стон Земли. Аномальное явление, регистрируемое во многих частях нашей планеты и получившее свою огромную популярность, откуда бы вы думали? Да-да, конечно, из Украины. Но что это именно? Это страшный звук мощной силы, пугающий людей не один год. Где-то он напоминает скрип металла, где-то похож на гул реактивного двигателя, некоторым и вовсе слышится шум от товарного поезда. Кто-то говорит, что согласно Библии это трубы апокалипсиса, а кто-то ссылается на смену магнитных полюсов или вовсе смещение литосферных плит. Что ж, сегодня мы попытаемся во всем этом разобраться. Погнали! Для начала, чтобы хоть как-то ознакомиться с информацией по поводу стона земли... Нет, у меня возникают какие-то пошлые мысли, давайте будем называть его гул. Так вот, забиваем гул земли в гугл, и нам на глаза попадается первый ресурс Paranormal News. Нет, я бы никогда не взял его в качестве подтверждения фактов, я же не рептилоид. Но на этом сайте собрана вся необходимая для ознакомления информация. Так вот, оказывается, уже многие годы жители городка Таос в штате нью мексика на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «Таосский шум». Звук похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Хм... Ух, какая тишина в Таусе, Не то, что в столичном хаосе. Стой! Ты слышишь? Что? Этот гул! О, да. Поесть надо. Да не этот дебил, а этот. Наш. Таоский. А хотя... Ну и насекомых у вас тут в Таосе. Нищихаущущий маку твой в кином и действительно, как бы странно это ни звучало, такой шум действительно существует. И звучит он примерно так. Жутковато. И нет, это не сам таосский шум, это что-то похожее. Практически тот же самый звук слышат жители городка Таос. Но хотите, удивлю. Такой шум есть не только в Таосе, но еще и в Удланде. Это маленькая деревенька Великобритании. А также есть в других местах планеты подобный шум. Но мне не удалось найти на него опровержение, а наоборот, я нашел объяснение, которого вот уже долгие годы не могут дать ученые. В 1998 году было научно доказано, что Земля испускает легкий звук низкой частоты, который наше ухо не улавливает. Значит, возможно, что иногда этот постоянный гул увеличивает интенсивность и становится слышимым. Также существует объяснение, касающееся именно Америку, в том числе Таоский шум. В 2009 году было установлено, что местный подземный гул на самом деле является подводным и возникает при ударе гигантских волн о морское дно. Когда две волны с близкими частотами противоположного направления сталкиваются, они создают волну, несущую свою энергию на морское дно. При этом возникает постоянная вибрация с частотой, близкой к 10 миллигерц. Это колебания на ультранизких и инфразвуковых частотах, способные пересекать не только воду, но и сушу. Окей. С этим мы разобрались. Тут дело рук природы. Но главной темой выпуска является все же не этот шум, а именно тот, который взял свое начало на Украине в 2011 году и стал популярным за считанные дни. Так сказать, сын маминой подруги того шума. Встречайте! ГУ-ЗЕМЛИ-ДВА Сейчас я вам покажу отрывок из видео, которое вы наверняка видели. Вот. Ну, этот гул, конечно, отличается от Таоского, но что-то он мне напоминает. Как будто это измененные до неузнаваемости звуки из фильма «Красный штат», созданные Стивом Бартковичем. Послушайте. Да, фильмец на секундочку вышел в 2011 году. Когда у нас там первое видео с этим шумом появилось? В 2011 году. И да, вас не должно смущать то, что первый видос с этим шумом появился в августе, а сам фильм вышел осенью. Звуки к фильму пишутся задолго до постпродакшн, который на секундочку может длиться от полугода до года. Так как звуки в большинстве случаев не несут в себе никаких спойлеров, выложить их на интернет-ресурсы не составит труда. Это как вы самим себе в презентации, которые на секундочку в открытом доступе. Угу. Да и вообще, звуки могут передаваться от фильма к фильму, как, допустим, крик Вильгельма, который можно услышать во многих фильмах, во многих десятках фильмов. Но нам мало этого. Давайте попробуем найти что-нибудь еще. Что там у нас в 2012 году в декабре? Хм, конец света, а видео-то пошли перед 2012 годом. Можно было бы на этом закончить, но многие скажут, а как же выпуски новостей? А как же очевидцы? Почти все выпуски новостей базировались на этих же самых видеороликах из интернета. А очевидцы? <свеч> даже если и были, вы бы отказались перед телекамерой стать очевидцем. Кстати, в ВК есть даже целая группа, посвященная гулу земли. И люди по сей день делятся там странными звуками с улиц. Но зачастую их источниками становятся либо дорожная техника, работающая по ночам, либо санитарные мероприятия в местах ТЭЦ, либо всякие другие технические источники. Да что уж, я тоже становился свидетелем подобного явления. Только когда вот проходил рядом с местной ТЭЦ. Хорошо, хоть она является одной из лучших в России и Европе, и шум не распространился по всему мотиву городу. В общем, можно считать, что тема с гулом земли достаточно объяснена и раскрыта. Если вам понравился этот выпуск, обязательно влепи лайк. Или класс. Ведь теперь этот проект будет выходить еще и на Одноклассниках. Аудитория телевизора обычно сидит там, а это значит, что круговорот... Лжи и стереотипов пора остановить. Делитесь этим видео с друзьями, а также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут в разы интереснее. А ведь это так, тема для старта была. Ну а ты, мой зритель, почти вышел из зоны заблуждения. С вами был Биви, всем пока!